Только представьте, за последний месяц ваш доход вырос на половиной тысячи евро. Вы, наконец, стали успешным интернет-предпринимателем и навсегда расстались со всеми кредитами. При этом вы работаете всего 20 часов в неделю, наслаждаясь отдыхом на лучших курортах мира. И чтобы добиться этого результата, вам не нужно торчать в офисе, приглашать десятки людей в партнерскую программу, заниматься продажами, вкладывать сотни тысяч рублей в рекламу и постоянно искать новые источники дохода. Уже 1200 человек со всего мира добились значительных финансовых результатов с помощью уникальной системы Global Shark. Мы собрали лучших инвесторов из сетевиков, практиков, которые пошагово проведут вас к превосходным финансовым результатам. Получите проверенную маркетинговую систему и четкую методику построения успешного интернет-бизнеса. Начните прямо сейчас. Введите форму справа ваше имя и адрес электронной почты, чтобы получить 4 бесплатных бонуса номинальной стоимостью 750 евро. Первый. Серию бизнес-тренингов для привлечения партнеров в ваш бизнес. Второй. Готовые и проверенные инструменты построения бизнеса через интернет. Третий. Помощь личного консультанта, который пошагово проведет вас по всем этапам развития вашего бизнеса. Четвертый. Доступ ко всем командным онлайн-конференциям. Действуйте прямо сейчас. Сделайте первый шаг к новой жизни вместе с Global Shark.